О, смотри. Опять они тут танцуют. ваш как ясно. Изменители мира. Слушай, Агата точнее говорит, кто они. Да... Они как два петуха. Вот серьезно, два петушка расколококались. Не, два силы. Ну все, уже, уже довели ее. Замечательно. Опа, это что такое? А, это тот чувак, помнишь? Мир. Да. Да-да-да, да. да, да, Который да, да, да. Перебил дедулю. Угу. Я что-то чувствую подвох в его словах. Сейчас мы это увидим. Что он нам хочет дать? Он говорит, что вроде какие-то плохие люди сейчас будут к нам ломиться в казино. Опа. Hey, ну, замечательно. Они, видимо, продолжат. Они да, они продолжат эту хрень. Замечательно. Да, да, да. Мы будем тут разбираться, кровь проливать, и они будут заниматься своей физкультуркой, замешанной на тестостеронах. Ну что, куда нас интересно бросить? Сразу на крышу? Ну да, сразу на крышу будем разбираться там, я более чем уверен. Опа, Ох сразу, йо. давай в сторону. Ох, да-да-да-да-да, ух. Так, я думаю, нужно по что-то взять. Да-да-да. Так, я уже заряжен. Давай Опа. тут, а я буду сбоку прикрывать. Давай, хорошо. Ой, тут еще и вертухи будут. Да. Ну, Так, вертуху сбил. Ой-ой-ой. Тебе больно. Больно сделали. Прячься. Да я знаю, что мне больно сделали. Прячься и кушай. И брони я сейчас давай. тоже больно буду делать. Так. Броник. Че? Кушать пока рано. Ну смотри сам. Так. Готов. Еще так, один минус. готов. Отлично. Интересно, а мы не Чё будем маш? потом возмещать ущерб? Дружище тут стоит. Ну он пытается помочь, ну слушай. Ничего опа. не пытается. Опа. Да, ему хана вертолётику. Опа-опа-опа. Расстрел. Так. Как? Как они быстро 141. снимают. Как они быстро снимают всю броню. Ты накидывай, я вижу там. Накидывай потихоньку. Вроде как еще в бассейне кто-то сидит. Ох, ага. Знаешь, хочешь выйти, а там еще. Они прям вот оттуда утверждают. то их тут много налетело. Нам патронов-то хватит. На всю эту орду. Так, опа. Там, так, еще я один мир. Пожалуй, ел, сейчас. Немножко. Покушаю немного. Ага. Так. И броник одену. Опа, чуть-чуть хп снесет. Ты там живой? Давай, смена, полезно. Да -да -да -да -да -да. Я, пожалуй, брони тяну. Так, а я попробую. Слышишь, вертик? А -а -а. Они опять Слышь, высаживают кого-то. Давай! Сдох! О, отлично. Так, так смотри, там еще Немного парочка где-то справа. Угу едой. Так и еще одно. Что а еще там находится-то? И пора. Опа, скручивать. Не орать. Надо поосторожнее, как-то действовать. Откуда там стрельба то ведется? Я не пойму. Go back, кричат они. Но не хочу я go back. Что ли? Опа. Или это нам нужно отступать? Это им надо отступать. А, вон он где. елки. Так, там Абулатно. так легко не выйдешь. Они, короче, выходят с, Помнишь костерка? Ух ты ж. Ага. Так я прячусь. Опа. Ну, ты прям вовремя передо мной пробежал. Ай. Ай. Так. Давай! Слушай, как тут броники Ай, быстро вылетают. И где вы, ребята? Мы ждем вас. Ну, мы их ждем, они нас ждут. Слышишь Собедит вертушку? Да подождётся. Yeah. Слушай, ну вроде не наша, вроде не наша, да-да-да. Вроде в городе просто. Так, ну пошли более... По-хамски, так сказать. Ага, выйдешь тут по-хамски, сразу стреляй, откуда-то начинают. Ну-ка, okay, не А куда он туда... стреляет-то, не пойму. Запиндюрите как ты. Ты смотри, вот осторожней. Нет, я подальше. я понял, да. Подальше. Я думаю, тоже пора покидать. Я подальше. не жалею. Ух, Ой, что-то у нас там идет или что это? Не знаю. Так, пожалуй, я вернусь к своему миниганчику. Что-то накидали. Ну, вон он там, вон сидит. Короче, у меня справа проблема, так, а тут ну, спереди как? проблема. Да я О, его вижу, а? ну, вон он. Вот он. Отлично убил. Мне нужно хипе. Ёлки, и мне тоже нужно ХП, причем срочно. М -м. Бронь. Слушай, я думаю, тут можно попробовать без э, минигана. Митяоретчик. Я пока еще сиком закидываюсь. Но броников осталось всего 6. Нужно, короче, Эх, попробовать е. винтовкой пробежать. Так. Сел. Где он там находится? А, вон, вижу его. Оп. Один Еглушки. готов. Опа. Ага, вижу, вижу, вижу, откуда стреляют. Аккуратничаем, и, значит, мы должны победить. Я вижу, откуда стреляют. Но вот как бы пройти? Засранцы. Они конкретно прям знают, где я нахожусь. Да сядь ту уже, господи. Может, э -э туда лимонку? Не поможет. Перезарядка. Погоди-ка. Опа. Куда ты кинул-то ее, хоть? Вон туда. Не попал. Не попал. Так. Слушай, мне броник нужен. Так. Ну а если вот так я брошу? А не надо уже. Все, все, все. Там уже никого нет. Куда ты там бомбишь-то? Нет? Да, уже все. А вдруг? А вдруг я уже миниган взял. На вдруг. Он вот там, короче, за вертолетом был. Опа. Впереди меня так я их даже не вижу. Я их даже, не вижу я их даже не вижу Разлетается. слушай тут где то еще один да сверху. да да да да да да да да да я его попробую снять блин странно где то тут отображался и хоп, надо и как то надо как то поаккуратнее что ли ну так я попробую гранатометом так ну нате вам сюда есть кто-то да есть а вроде цветочки только эти цветочки когда тебя бомбанут ты уже будешь знать точно цветочки там или нет просто я туда тоже хочу я ему лимон бросил. он меня ошибанул нифига мы с тобой вдвоем с гранатами были мы с тобой вдвоем с гранатами были вот чем весь прикол так я его ушатал. Ёлки, там еще сбор... С чем он там? С автоматическим, что ли? Я знаю, что мне нужно сделать. Что тебе нужно сделать? Иди ко мне. Мне нужна бронь. Мне тоже нужна бронь. Но тебя не выйдут, пока я тут отвлекаю. Они нет, выходят. Выходят? выходят по одному, выходят. да. Ага, я понял. Я сейчас за, за встану. Блин, мне... откуда ты меня дамажишь-то, господи! Бронь натянули. Так, и... мне еда нужна срочно. Они так, там минус. Они там оккупировали, короче, все. Вот теперь точно минус. Так, еще один да. броник. У меня осталось всего их три. Так, у меня побольше брони пока. Пятюре. Но у меня конкретно прям ее снимают что то они там ругаются он угу. получает да, да, да, да, да, да, да. ну короче мы выманиваем их только там есть чувак с дробашом это я точно знаю нужно как то при что ли выходить живи я да, просто при файерам просто раздавая а не надо уже подожди подожди ты сейчас меня еще а, долбанешь так, еще два броника осталось. Тихо, в сторону. Да вот, да. Все, я убил их. Ох. Если нас убьют, казино капец. Угу. Mm -hmm. а. Замечательно. А эти китайцы там... Подожди, там вертик, что ли? Да-да-да, но у нас с другой стороны казино. Нет, я ее посадил. Молодец. Отлично. Ой. Что-то они кричат. Так, мне надо нам поаккуратней. Посадочка. О, смотри, тут можно, тут можно захилиться, смотри. Я Ух открыл. Ты. Так. Ну -ка, ну -ка, ну -ка. Бронечку по полной программе. Прикольно. Можно отбежать. Так. Знаешь, мне кажется, если они туда пытались высадиться, может быть, там кто-то все-таки есть уже. Угу. Так, ну-ка я снуперку возьму. Так, тут еще наш. Его уже шибанули. Ой, он же, да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. С меня броньку уже все взяли. Так, минус. Ты осторожней. Минус. Так, все, у меня последний бронежилет. Троих я ушатал. Угу, осторожней. Ой. Так, мне так и отнимать Там вертушечка а значит, есть Нам надо погодеться. к этой вертушке Нам к этой вертушке нужно пройти Все, погоди Так, а где он там? Ага, я вижу его, вижу руку инквиз. Убил Вертушка появилась Подожди-ка, бронька Оп Подожди, Где она, вертушка-то? Йо Где верт? Так, вот он. Вон он, вон он, да, да, да. Я пытался пилота пристрелить. Я но... пристрелил, Нет. я пристрелил. Ой, ой, ой, на крыше, ребята. Угу. Слушай, у меня к Там. тебе, знаешь, какое предложение. Пошли рядом со стенкой к этому верту. Погоди. Так, я двоих отстрелил. Так, окей. Я попробую сейчас пройти к вертолету. Удалось мне. Мне по другому никак не получится. Верт, кстати, живой. Будем взлетать, да? Попробуем. Сейчас, только погоди, я зачищу тут. Что-то они там шумят, а? Угу. Тут еще один чел, который может нас расстрелять. Ну иди сюда, тварь. Спасибо. Так, давай я за штурвалчик. Угу. Какая-то коза. да да да да да да да да да да за щитом давай садись так. еще один выбежал садись садись скорей где они бегут ой. Ой, ой ой так надо улетать срочно а что -то я не могу стрелять что самое интересное ну ты сел где так вернитесь ой. на крышу Опа, одного челика я одного челика я ошибанул. Короче, сейчас будем кружить и просто пытаться уничтожить. Главное, чтобы по нам не попадали. Да, да, да. Нет ты, бронь. ой ой ой Натяну бронь. О, ты видел же там произошло? Да, остался где-то один или два. Главное, Странный не уходить за пределы. Опа, одного нашел. Нифига, он опять там. Ага. Так, а где же еще один? Я даже не знаю. А, вон он, вон он, внизу. Внизу? Давай вверх. В самом низу? Да, да, да. Там опять же, где лесенка была, наверх. Я понял, понял. Это он последний. То есть он как-то выжил после прямого попадания ракеты. Молодец, чувак. Жестко. Угу. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Главное не сдохнуть. Вот он, вышел. Ой-ой-ой. яй -ой -ой -ой -ой. о, -о, -о, о подальше, подальше, подальше, подальше. Давай, что то это я может, сядем? Да И... я думаю, вот что сесть-то будет... Или послужнее. можем вот здесь вообще сесть? Вот на эту крышу. Зараза, он что, подбивает? Есть. ху, -ху! Я вроде попал по нему. Чего? Нет, он, смотри, бегает. Еще один бегает? Слушай, ну давай попробуем сесть. Так на крыше, я боюсь, мы не сядем уже. Давай вниз. Да, как-нибудь... Еще бы посадить его как-нибудь, чтобы он нас не расстрелял сразу. А может вот на тот край, слева который, попытаться. Я попробую здесь как-то. Так, ну-ка. Опа. Опа. Все, что. Так, сразу ну, выскакиваем. Уже... Да, да, да, да, да, Ну и давай. Твой последний коронный выход, Дожди. потому что я не могу. Я вот так, им яблочки туда. У меня. Он что такой живучий-то, я не пойму. Все вроде. Молодельное яблочко. Нет, нет? там еще кто-то, еще кто-то. Сейчас я... Сейчас я вот лично прибегу, посмотрю. А, да, это он. Он за шкафом, да. Ну-ка выйди сюда. Нифига он еще стреляет тут, вот, а? Так, Боец. Все? Да. Подожди, они, по подожди. Из этих дверей Вроде... выходили. Спрятались тут. Вроде все, но пошли на крышу зайдем. Что-то нам говорят, устраните, а? Да, еще есть. Есть, нифига себе. Да, еще есть. Это откуда это они, а? Не знаю. Голливудские ребята. Опа. Моросят, моросят. Так, я попробую, знаешь, что? Пока ты тут со снайперкой. Да я не я со поп... снайперкой. Я попробую сейчас... Я, со <с> я попробую сейчас залезть, короче, в этот верт, еще раз взлететь. Ааа. -а -а, угу. Вон Но У меня другого выхода нету. Но они их что-то не видать. Они, видать, где-то спрятались. Они на другой стороне крыши. Ну, вот я ну, сейчас взлечу и получу. Да-да-да. Угу. Они где-то там. Ох, ё, там, О, походу, да. вообще капец. Да-да-да. Так. Э -э нужно возвращаться к лифту. Ты да? знаешь, что ты тут уничтожил? Системы фан -клэлов. <смех> Ни хрена Им просто хана. Одна тут осталась. Да. да. Казино будет жарко теперь. Так, Понятно, все, я все вылажу. С этой хрена. осталось. Что там за система-то, я не пойму. Погоди, да я Он к тебе онколог. зайду. И вентиляция. Ну, я понял. Вивенг. <смех> Но мы еще тут взорвали, получается, каргабуб. Все самые веселые. Прилетели. Сколько их тут было? На каргабобе же высаживались. Они потом еще вертами сбрасывали. Да. Ну да, мощненько, мощненько получилось. Вот они, видишь. Еще и горят. И пожарки нету. Ну, ничего. Капец. Подожди, слушай, а это что? Не, это обычные. Тут я видел, короче, джаггеров То есть с усиленной броней че то их тут, правда, сейчас нет Видать, их отбросило взрывной волной угу. Скорее всего Или просто ну, ладно. испепелило Погнали к лифту тогда О, Я вот так пафосно залезу <связываю> Так, где тут у нас спуск тут на лифте сократить, наверное Да можно, можно, только осторожно Потому что я все время падаю с этой хрени Так, смотри а, ну ладно, пофиг. Я и так могу. Крап. Отлично. И что он нам скажет? Oh, well, тут Texas не только он, смотри, тут еще и эти тюлени. Да. Боевичок они хотят так как же ты заколебался? Роль стала